участвовать на разнообразных мероприятиях, которые проходят виртуально. Заключаются в разработке принципиально нового метода подхода для освоения высоковязких нефтей из карбонатных отложений. Частично решаются проблемы попутного нефтяного газа, который очень плохо влияет на экологию, так скажем.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 Мы готовы проводить его 7-8 апреля. Конкурсы по программе 50 инновационных идей и по программе ⁇ Идеи 1000 ⁇ уже заложены. Бюджет принят на следующий год в полном масштабе, то есть никаких ограничений не ожидается. И программа ⁇ акселерации мы точно так же будем ее дальше проводить. Диана Жлюнкова, Ленардо Влитьяров, Универньюз.